Друзья, привет, с вами я, мистер Интересный. И сегодня мы объявляем, наконец-то, набор на наш приватный сервер. Вдалеке вы видите министра транспорта Энда. Uh, он, конечно, очень хороший человек, но все же... Творит какую-то фигню, как всегда. Поэтому, если вы не хотите, чтобы этот министр транспорта Энда был у нас, поэтому голосуем за то, что он кикнул. Ладно, давайте перейдем к настоящей, настоящей сути этого видеоролика. Значит, я хочу объявить набор на наш сервер. Если у вас есть какие-то вопросы, особенно по серверу, задавайте их в комментариях. Ну, а пока что я вам расскажу, как на него попасть. Подать заявку вы можете с 11 по 25 число. 25 либо 26 декабря, либо уже, наверное, думаю, в прямом эфире, либо в Discord, будет, будет проверка заявок всех. И уже вы сможете узнать, прошли вы или нет. Для того, чтобы пройти на сервер, что же вам надо сделать? Самое главное, просто зайти по Google в форме, которая находится ниже в описании, также зайти в наш Дискорд сервер, именно сервер, чтобы вас сразу же туда добавили, а не через 10 тысяч миллионов сообщений, через разных людей там, да, ой, ну вы поняли, да. Самое главное, думаю, большинство из этих заявок будет проверяться, как бы подозрительные, может быть, даже заявки, просто которые будут перепроверяться, ну, короче... Эти заявки, которые будут, э, будет принято минимум 30 человек. Может быть, спокойно принято 30 человек, но. Я думаю, конечно, такого же не будет. Потому что большинство из этих людей сразу же уйдут через несколько дней. Потому что я не скажу, что фиг, да, мы это надо. Все не интересуются. Ну, короче. Ребеди, вы. Если вы хотите попасть, то вы сначала подумайте, точно вы хотите попасть. Либо нет. Потому что реально. Большинство людей приходят просто. И через несколько дней говорят, что я не хочу, чтобы здесь играть. Вы реально продумайте поспрашивайте лучше в комментариях, либо зайдите в мой дискорд сервер. Именно Дирм. Также есть ссылка в описании, можете там задавать вопросы, что и как. Вам обязательно ответит Саппорт, Кристофор! Либо я сам, либо можете писать мне в ЛС. Также заходите в Discord, там ну, я есть в ЛС. Можете мне просто в Короче, давайте еще раз. Заявку вы подаете с 11 по 25. 26 или 25 уже вечером идет проверка этих заявок. Также, ну, некоторых больше, ну, не всех, но некоторых могут быть проверять на читы и так далее. Но все же, если заявку вы составляете адекватно, то вас, э, вероятность, что вы попадете на проверку, маленькая. Но все же не забываем, что вот реально... Если хотите попасть на сервер, лучше спросите, нужно вам это или нет. Потому что, чтоб не было такого, что через несколько секунд вы скажете, а мне это не нужно. Так, раз, кто не прошел миграцию, тот гей. Само говорю, спасибо, что мне э, Кристофер подсказал. Сервер не лицензионный. Не надо мне задавать вопросы про сервер лицензии или нет. Не лицензионный. Значит, пиратка. Ты лаунчер просто, мне все равно. Короче, заходите, переходите по ссылке. Оформляйте заявку, если вам это надо Ознакомливайтесь Задаются вопросы в дискорде Ну вы поняли Спасибо всем, кто посмотрел Ожидайте новых видосов Которые будут уже, наверное, на следующей неделе В понедельник а, а это пока что новое информационное видео По серверу Всем удачи Всем пока Да Сберите у него, наконец-то, эти пластинки Он коллекцию собирает Его надо украсть у него Их Эээ, всем пока.